Всем привет! Сегодня я решил испечь для вас вишневый пирог, который очень бюджетный. Все основные ингредиенты у меня под видео, на случай, если я говорюсь, под видео будет правильный рецепт. Я буду озвучивать то, что буду добавлять я, и сразу же буду озвучивать то, от чего можно отказаться или изменить. Для начала активирую дрожжи. Я взял свежие дрожжи. Можно работать с сухими. Если будете работать с сухими дрожжами, взять нужно будет всего 5 грамм. 2 столовые ложки сахара и теплого молока. Если не хотите делать на молоке, то замените молоко на теплую воду. Не на горячую, а на теплую, иначе вы дрожжи свои сварите. Да, и касаемо сухих дрожжей, если они уже старые, то такими дрожжами лучше не работать. От того количества муки, которое я уже просил, я взял буквально одну пиалку. Можете взять немножко меньше, немножко больше. Особой роли это не играет. Все тщательно перемешиваю. Накрываю пищевой пленкой или полотенцем и убираю в теплое место. Если у вас с теплым местом напряженка, в стакан налить кипяток, накрыть пищевой пленкой и в микроволновую печь или в духовку. Только не включайте ни то, ни другое. Вот так, минут на 15, чтобы дрожжи начали работать. А я тем временем приготовлю начинку. Я взял вот такую вишню, которая называется «Зауар Киршин». У нас в магазинах она продается везде. Чистого веса 350 грамм, а остальную жидкость. Вишню я отбросил на сито. Половину вишни я забросил в измельчитель и грубо измельчил. Нет измельчителя – порежьте ножом. Пересыпаю вишню в кастрюлю. Добавляю 50 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара. За неимением ванильного сахара, просто в общей сложности добавьте сахара всего 60 грамм. Добавлю 150 грамм вишневого сиропа от вишневого варенья. Если у вас нет вишневого, добавьте просто брусники. Суть от этого сильно не изменится. И добавим небольшую часть вишневого сока. И отправляю эту массу на плиту. Пока масса закипает, я добавил в пиалку 40 грамм крахмала. Если мало ли будете работать со свежемороженной вишней, то крахмала вам понадобится всего 25 грамм. И вот этим вишневым соком, который у нас есть, мы разведем крахмал. Если у вас нет такого сока, как у меня, добавьте либо воду, либо любой другой сок. И перемешиваем, чтобы крахмал разошелся. И как только вишневая масса у меня закипит, я ее этим крахмалом загущу. Масса закипела, я добавляю корицу. Если корицу не любите, то не добавляйте. И в кипящую масло заливаем крахмал. И перемешиваю. Убавляю температуру и даю крахмалу просто провариться, чтобы он не чувствовался. Вот примерно такой густой масса должна у вас получиться. После того, как крахмал проварился, добавляю ванильную эссенцию. За неимением таковой пропустите этот шаг. Все, масса готова. Оставшийся вишневый сок я отправил на плиту и подготовил форму для выпекания. Форма размером 26 см высел пекарской бумагой. Не пергаментный. В пергаментной будет пригорать. Пекарской. Промазал борт сливочным маслом, можно растительным. Присыпал мукой и остатки муки просто стрес. Теперь подготовлю сироп. Он уже закипел. Отправляю в него 25 грамм сахара и добавлю немного вина. Для цвета и для запаха. Любого красного вина. В идеале было бы то вино, которое у вас осталось от рождественских праздников. Тот же Глинтвейн. Если кому-то религия запрещает вино, пропустите этот шаг. Алкоголь как таковой выпарится, поэтому такой пирог вы можете смело давать детям. Алкоголя в этом пироге уже не будет. Сироп немного уварим и он готов. Отставляем его в сторону, пускай остывает. Дрожжи уже у меня начали работать и я продолжаю подготовку теста. Вбиваю одно куриное яйцо, добавляю 60 грамм сметаны любой жирности. У меня 30 процентная 30 грамм сливочного масла, можно его взять как теплое, а мягкое или разогреть в микроволновой печи. Но так, чтобы она не была горячим. И добавляем сюда же. Тесто я буду вымешивать при помощи ручного миксера. Мощность у него всего 500 ватт. Добавляю всю муку разом и вымешиваю тесто. Свой миксер я мучил буквально 7 минут. Тесто у меня готово. Смазываю чашку растительным маслом. Перекладываю тесто. Формирую его в шар. Накрываем пленкой или полотенцем. Небольшие отверстия, чтобы тесто дышало. И примерно на 1 час убираем в теплое место. Возможно, немного дольше, в зависимости от того, насколько у вас тепло, чтобы тесто у нас хорошо увеличилось. Ну а пока тесто подходит, можно посмотреть какой-нибудь фильм. Ну вот, тесто у меня прекрасно поднялось, но ну, заняло примерно, может быть, час пятнадцать. Теперь я его две минутки на мной ему бока. Ну вот две минутки, я его помесил и оставлю еще минут на 10 отдыхать. Ну и начинаю раскатывать тесто. Мало ли, на случай, если у вас тесто будет прилипать, то немного припыляйте мукой. Вот и все. Раскатываем всегда от середины к краям. Так, тесто раскатал и всю начинку перемещаю на тесто. Начинка не должна быть обязательно вишневой, вы можете прекрасно купить джем, как вот сделал я, абрикосовый со смородиновым и добавил немного орехов. В этом случае варить ничего не нужно. На случай, мало ли у вас начинка будет немного густовато, то вы ее еще, пока она находится в кастрюле, можете слегка разбавить тем соком, который вы взяли для пропитки. В смысле этим, который я уваривал слегка. Ну и распределяем массу по всей поверхности. Готово. Теперь я беру примерно сантиметров 10 от края, потому что нужно учитывать, что тесто будет подниматься, и чтобы она не вышла у меня за борт формы. Примерно сантиметров 10. Вот так. Складываем пополам. И закручиваем. И укладываем форму. Вот таким образом. Последующие я буду разрезать также по 10 сантиметров, но с этой стороны. Пополам, пополам и пополам. И для простоты я еще раз просто пополам перережу. Потому что мне их нужно перенести будет на... Точнее, в форму. Теперь отправляю форму в полиэтиленовый мешок. И еще на 40 минут на расстойку в теплое место. Так, ну пирог настоялся. Он уже готов к выпеканию. Так, расстойка заняла немного больше времени, потому что, ну, я не знал того, супруга, оказывается, выключила батарею. так бывает. Так, ну и отправляю его в духовку, 180, вверх-вниз, для начала на 35 минут, возможно, я еще 5 минут докручу. Так, духовка прогрета, и вот в это положение, то есть на одно деление ниже среднего. И процесс пошел. Пирог готов, 40 минут мне понадобилось в общей сложности при температуре 180 и вот пока он еще горячий я его обработаю сиропом количество пропитки здесь каждый пусть решает для себя сам насколько влажным он любит пирог я использовал весь вишневый сок я люблю очень влажные пироги сиропа я в этом случае не жалею хочу вам дать маленький совет от меня если будете печь или пытаться печь дрожжевые пироги э, в мини-духовках, не делайте этого. Они ничем хорошим не закончатся. У меня, по крайней мере, не получилось ни разу. Бисквиты выходят прекрасные, ничего не могу сказать. А вот именно дрожжевые совсем не идет Так, ну вот этого будет достаточно, чтобы он не был у меня сухим. Дальше у меня заскучал в холодильнике смородиновый сироп. Если у вас есть, то хорошо, если нет, возможно, есть кленовый, возьмите кленовый. Нет ни того, ни другого, ну, тогда просто возьмите варенье, да и все. Он более темный, и я хочу придать, скажем так, блеск своему пирогу, чтобы он, так сказать, стал красавчиком. В принципе, пирог несложный. Единственное, да, он занимает, конечно, время. Пока расстойка, пока то, пока все. Ну, вот и все. Остаю пирожок остывать, а потом мы его раскроем вместе и посмотрим, пока он еще горячий. Этот пирог вы можете приготовить также и закрытым. Рецепт количества теста для этого я оставлю под видео. Раскатать крышку и точно так же выпекать. Пирог подостыл. Он еще тепленький, слеганца, но это уже не имеет значения. Уже нормально. Аккуратненько снимаем кольцо. Ну, теперь его нужно будет перебросить на, на доску. Ну и сделаем разрез. Ну и на боковинку его. Давайте мы его сделаем вот так бочком. Ну, выглядит он вполне приемлемо. Очень-очень мягенький, как вы сами видите. То есть все у меня получилось, как и должно было получиться. Да, ну на этом все. Пойду угощать супругу, она уже просила пирожок. Всем пока!